Блин, а он часто говорит слово «сука». Можете бежать, но вам не спрятаться, сука. Погоди-ка, Морти. Знаешь что? Он постоянно твердит, что мы можем бежать, но не можем спрятаться. Предлагаю попробовать спрятаться. Ну... Я думаю, это хорошая идея. Самое хуже, что можно придумать, это снова бежать. Самое худшее, что можно придумать, это снова бежать. Эх, Дима, Дима, я в этот раз даже твою озвучку поставил, потому что она была ближе к оригиналу, чем субтитры, а ты меня так подводишь. Всем привет, с вами Иран, и сегодня мы с вами рассматриваем фразу worst case scenario? Worst case scenario? и ее производные. Начнем с того, что Индук перевел как. Да, на хуже, что можно придумать. На самом деле фраза worst case scenario переводится как в худшем случае и не как по-другому. Так, слово worst является превосходной степенью прилагательного bad, то оно значит худший. Слово case в данном случае переводится как случай. Соответственно, дословно эту можно перевести как сценарий с худшим случаем или с наихудшим случаем. Звучит довольно громоздко, поэтому часто оно просто сокращается до in the worst case. Ну и для совсем ленивых, at worst. At best. They're at worst, they're zombie assassins. Ну как мы видим, в начале этого примера у нас используется антоним фраза at worst, то есть at best, в лучшем случае. Чтобы нам образовать фразу в лучшем случае, нам достаточно заменить слово worst на слово best, и у нас получается фраза в лучшем случае. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, пилите видео с друзьями, Оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!